Владимир да. я Александр, вы? Людмила. Людмила, мы. Да. Торговый центр Меганом, это островок здоровья. Вы здесь уже сколько, на островке? Мы прошли с мужем 10 сеансов. Вдвоем сразу. Вдвоем. Сразу. Я а. сначала пришла сама. Тут часто бываем в магазине, в этом рядом живем. Сначала я попробовала, потом его сразу привела. Его. Да, на второй и... сеанс. И по 10, по 10 сеансов. Нам очень понравилось. А. Особенно кресло. Особенно кресло. Да. А. да. Что смогли за это время? Перед этим я немножечко так вот и меня беспокоила щитовидка. А. Ой, это не щитовидка, а щиколот когда на ногах как вот сказать. этот вот сустав да, да. больно было ходить я хромала я про прошла вот три сеанса да, три, так. и почувствовала сразу облегчение и слава богу до сих пор я не чувствую никаких волей в этом нет. месте не вот, вот без вот так вот просто сразу не стало. Вот ни уколов да. ни таблеток ничего нет. круче чем уколы таблетку удивилась что три сеанса и не знаю так. как дальше будет нет. но пока, ну, уже пока нет. нормально нет. все было нет нету Нету. еще что смогли? У мужа рука не поднималась, плечо болело. Ардрус? Ну, на, наверное, Ардрус. да. Он не мог одеть себе куртку сам, я Левый? помогала его. Да, ля, левая. Водитель? Нет. Левая. Ну, Нет. есть машина, есть, но он так, на даче только. Нет. Да, левая рука. Вот сюда походили, нам помогли, объяснили, рассказали ручному массажеру, плечо ему массажировали. Потом мы приобрели Массажер. Uh -huh. Еще дома массажировались. И сейчас, сейчас, слава богу, у него уже рука по все стороны двигается и одевает куртку сам, без помощи. Uh -huh. Без Это... помощи. Какое ваше вот о том, без... что происходит? Компания Срок здоровья» появляется в Симферополе второй же магазин открывают. вот что это вот, по вашему ну так. это очень здорово что вы, что вы есть и вам спасибо всем большое что вы есть что у нас есть такая возможность у всех оздоровить свой организм накопленные все за столько лет нет я дал нет да. уколов здесь. Да, да, это все очень, очень здорово. Природно, очень угу. прикольно, я бы сказала даже. Нет побочных явлений, Нет как побочных от, от всей этой химиотерапии. Не химиотерапии, а во всех препаратов медицинских. А то понятно, одно, то второе а было. Вообще понятно, как это все вот можно за 10 дней понять. Понятия. За 10 дней мы получили огромное удовольствие, нам это очень нравится, и мы продолжаем массажироваться дома. Мы Купили массажер этот ручной и подушку выиграли Что на розыгрыш. Что, что, что? Выиграли? Подушку выиграли. У вас еще такое происходит? Да. Еще и розыгрыш? Да. Я думаю, что вы вот сегодня. А теперь мечтаем о кресле. Думаю, вот позитивная женщина, она еще на позитив. Да. Да. на позитив-позитив позитив. всем, круто всем. слушайте, выиграли подушку о кресле мечтает мечтает, мужу да. очень нравится ну а компании что скажете? о компании, обо всех, кто здесь работает только положительное, да. все красивые, все. все улыбаются все очень внимательные, добрые люди такие в общем всем вам большое спасибо за все, за ваше внимание, заботу спасибо огромное и спасибо, что вы есть, и, и что у нас есть возможность Пользоваться всем этим Супер. и быть здоровыми. Супер.